всегда молиться просить у Бога все как для себя Морщины нам чуть-чуть изменят лица но не изменят годы нам сердца я разделю с тобой свои рассветы все что дано нам вместе пережить мы друг для друга будем я там и друг за друга бег благодарить Наш сын получит взглядаться в наследство А дочка — голос матери своей Благодарю Господь за верность сердце И за любовь до окончания дней Я буду за тебя всю жизнь молиться Просить у Бога все как для себя может, годы нам изменят лица, но не изменит время нам твоим сердца. Я буду собирать тебя в дорогу и ждать домой с притихшей душой для счастья.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 Просить у Бога сега для себя. Быть может, годы нам изменят лица, но не изменит время нам твоим сердцам. И ждать твою улыбку дверей Мы вместе разгадаем все загадки И кое-что оставим для детей Наш сын получит взгляд отца в наследство А дочка — голос матери своей Благодарю Господь за верность сердца за любовь до кончания дней Я буду за тебя всю жизнь молиться, Просить у Бога все, как для себя. Быть может, годы нам изменят лица, Но не изменит время нам, двоим сердца. Быть может, годы нам изменят лица, Но не изменит время нам.